Всем привет, с вами Макс Риск, 1 серия Анжела. Да, я говорю что 2021 год, что я должен это сделать. Указать там 2021 год 1 января. Ну как допустим я родился так же самое. 2021 год 1 января. Ну, это 29 сегодня, как вы знаете, Новый год, 31. -го... Я говорю, через два дня. Вот так решил немножко попробовать, но оказывается, разработчики еще не писали. То есть ждем, или они впишут, или, не или они позже. Раньше они никогда не писали. Ну, может быть, там 30 31 Узнаем ну, там. там есть еще пару игр. начинаем. 2020 начинаю. опасно. Я не пробовал, но нужно попробовать. А что есть, Макс? Лиску попробовать, не очень интересно. Можно все же? Я родился 2020 года. Так можно, да? Окей. На самом деле. Пожалуйста, погладь меня. Ясно, надо как том. Я хочу есть, пойдем на кухню. Тогда Переда... перетащите еду ко мне, в пора чистить зубы пойдем в ванную так оно столько что было там и точнее она я не знаю как кто из них родители знаю что случилось ну ладно офигеть ну ладно в принципе прям жизнь слушайте как я чистил теперь мне нужно еще побыть сам Ну ладно, букровом заразу вам очень сильно понравится. Я буду потужать Самое главное, что <свят> Тут утенок есть. Пропустить функцию. Зачем? А, не то, зачем? Я хочу спать, пойдем в спальню. Что я хочу изучить? Улучай свет. Открыть прям сочка. Okay. Бамба, сотка. Мадай кошечек, кошечки имя, анджелу. Не используй свои настоящие. Потому что вам будет рвать. <свят> Конечно. Нет, я же здесь раз это года. Прям написано. Или прям для, вс для всех. Так, два. Два Это а мало. 5 новых наклеек. А, -а, -а, а Круто, наклейки. Я не слышу тебя. Мне нужно доступ к микрофону. Окей. даже доступ к микрофону. Оно слышит все Ладно. Что это такое? Кастинг. Так у нас еще маленькая. Что делать? Так же не ладно, пробуем. офигеть Это как а. Окей. И какая оценка? Собери все эмоции макияж суперзвезды. Особое движение продерживается, продерживается до завтрашнего утра. Используя их, чтобы получить пританцы. Давайте. Закрыто, закрыто. Ой! У меня выгнал сразу 10-том. Мой моя Мой котик. Котик, потом Angela. Окей, okay. 3X. на 4X. Все же. коричневый фотка ой выбивает не сыграть сушки может быть давайте два что-то ну по-моему намек нам ой -мо, а что только что, -то, что -то убрали никогда не играл не возможно играл я не помню давно я возможно играл просто помню что-то не знаю когда ты работ с ним блин что со мной <смех> стоп поверх вот если будешь идти вверх то ты не можешь забывать все я теряю тебя все чего я не хочу забывать ну молочку с печеньком молоко. ну ладно уже забираю тоже молоко пока в принципе с печеньем давай потом садим с этим 3 годика. Подманавристик. Касич. Ну-ки. Напчик. Воля. Место 8. А, мы богатые. А деньги добывать? Добро пожаловать в сообщество. Ой, ок, ясно. Добро пожаловать в сообщество. сходи сюда. Получающий, получай. испытанием испытание, призы, предложения Ок, ясно. У тебя нет сообщения. ну окей. сведения да да вот, вот я это помню может быть у кого-то ну вот я дополню кошечку я что тут украл вот, ой лазу гайс точно время пробуем не успеть тут может быть хитрость какая-то пока что нам скорость учит нас так скажем как играть очень, -очень. Да, да я знаю что у него некоторые паузы да можно я проиграю думаю нормально ой даже не застаю слушать а что? так нельзя было? а как М ладно ну что там чем поднять соточку прям знаете в развлечение самого соточка когда смотрите ролик тоже соточка же прочее так шанс такой плюс к чему там ой а, тут меня лагает а это что ну что не может лагать возлагается так неинтересно вот ладно я выполняю ваши квесты добро пожаловать в альбом наклеек собираю наклейки и получаю награды это как а, как там эти вот эх даже не помню комиксы которые собирают наклейки хелланский такой черный темный темный зовут даже не знаю где давно-давно был тренд смотря был классный наклейки собирайте Здесь, э... <смех> ну блин я помню такой черный черный Анжела карточка, вау блин как там мастер хай да да ооо <смех> мастер хай О, да вот если тут был бы монстр хай популярным то его классно кстати можно еще угол chrome там тренд idiot и узнать google на да? и узнать там про но может, может быть такое что на вечер такой меня влияет monster high monster high я хочу написать и посмотреть тренде или monster high ну вроде бы тренде а так это слажи Тройка здесь, тройка здесь. Если честно мне тяжело. Ладно. Снова лагадничий. Ну что ж с этой игрой будет случилось? Монстрахай, да? Окей. Посмотрите тоже, наверное, потом сделаю стрим ну как через пару лет И потом посмотрим все об этом если на этом канале подпишитесь поставьте лайкос а будет много про много лайков то будем чего -то делать на странице. искать что было в тренинге против монстр хай вот сейчас найду сам по можете тоже всем удачи